Всем привет! Меня зовут Анна Елисеева и вы смотрите мой блог Apple Dance. Сегодня мы выучим с вами элемент дэдди вниз головой. Поехали! Для того, чтобы выйти в этот элемент, для начала давайте выйдем виз под коленом внешней ноги, у меня это будет правая. Поехали. Вышли, ручки назад, внутреннее плечо обязательно на пилоне, отсюда свободную ножку мы выводим вперед и хорошо ее зажимаем на себя, вот здесь бедро у нас стоит на пилоне, обязательно плечи назад, отсюда аккуратно Снимаем ножку и выводим ее в галку. Хорошо ноги на себя, постарайтесь напрячь, особенно левую ногу и пресс. Отсюда мы можем сложить ножки и выйти обратно в подколено. Отсюда поднимаем корпус, выводим вверх, подтягиваемся и выходим в пол. Есть некоторые нюансы выполнения этого элемента. Если вы уже выучили элемент под названием складка, то а, выполнить теги у вас не составит труда. Но если вы не делаете складку, то давайте я вам расскажу, какие есть нюансы при выполнении этого элемента. А, когда вы выходите под колено... Свободную ногу мы делаем на себя, и она у нас не свободная, а она у нас очень хорошо давит на пилон. То есть вот таким образом мы упираемся внутренней частью бедра в пилон и делаем ногу хорошо на себя. Ноги у вас не должны торчать вверх. Значит, после того, как вы вытянули, хорошо натянули ногу, обязательно колено и носок натянуты. Отсюда мы снимаем правую ножку и выводим ее тоже вперед. Обязательно следите за тем, чтобы у вас была раскрыта галочка. Отсюда обязательно внутреннее плечо у нас на пилон. Хорошо откинули плечи назад. При вот таком положении корпуса вы не будете держаться только ногой. Обязательно нужно положить корпус. Вот у нас идет пилон и хорошее идет зажатие. Вытянулись. Вот в таком положении вы никуда не денетесь, не будете соскальзывать и останетесь в положении теги. А если вы чувствуете себя не очень уверенно, вот отсюда вы можете для начала не снимать внутреннюю ногу, остаться в этом положении. Потом аккуратненько ее можете выпрямлять. Получится такое некое подобие складки. Как только вы почувствуете, что вы держитесь, выпрямляйте ногу, которая у нас была на пилоне, и вытягивайте ее в галку. Сегодня мы выучили с вами элемент под названием «Тэдди». Подписывайтесь на мой канал и всем плодотворных тренировок. Пока!